господа, всем привет я официально рубашечку одел прям прихорошился хотел подробно рассказать немножко отошел, проснулся после ночи, ночь такая чумная была и таблетки, конечно травмадол этот очень сильно влияет на голову в такой эйфории находишься ночью сильные боли были очень сильные, я бы сказал, за я принимал еще 40 капель аптолгин вместе с травмадолом. Ну и под утро меня отпустило уже. Сейчас вроде как бы самочувствие нормально, Болит вроде сустав, но так нормально. Хотел подробно рассказать, вчера, вчера краткий обзор выставил, но подробно как что было, я так и не рассказал. В общем, мы в 5 утра приехали в больницу. В 6 часов нас приняли, ну как бы уже оформили на операцию и где-то в 6.30 я зашел уже в отделение, там где готовят к операции, переодели меня, раздели, одели халат, там все эти принадлежности и в 7.10, по-моему, в 7.10, да, меня уже завезли в операционную. Весь, вся команда, там около 8 человек, по-моему, были все русские доктор. Хирург, то есть он же ортопед мой, он же хирург, который операцию делал. Очень, очень приятный человек и очень хороший хирург, насколько я понимаю, после операции. Поэтому зачет ему, конечно. И анестезиолог тоже пожилой мужчина, был доктор Липшец. Очень меня развеселил, конечно, когда уже подсоединился. Долго не мог в вену попасть. У меня на левой, на левой руке проблемы с венами. Ну, как бы тяжело попасть, я не убегаю. Так они пытались-пытались, попали в артерию и поставили меня сюда, в кисть. Когда уже подсоединились, мне выражение понравилось, как он сказал, мы все, поехали. И буквально там через секунд, наверное, 20 я все поймал, ушел в отрыв. И все, уснул, как бы очень быстро выключился, просто все экран и все. Очнулся того, что кто-то будет мне. Денис, просыпайся, просыпайся. Операция закончилась, все прошло удачно. Открыл глаза. Сразу первый, первое, что... Э, я начал кашлять. Первое вот ощущение, кто у меня было, мне показалось, что мне что-то мешает в горле. Я начал вот кашляться. Наверное, трубку ставили. И проснулся. Как ни странно, после наркоза больше не засыпал. В 2 часа операции, что там какие-то непредвиденные обстоятельства были, нашли там еще что-то. В конце концов, то, что мне сделали, я вкратце почитал заключение. 50% сухожилия было разорвано, поставили якорь, такой, как шуруп, вкрутили, к нему крепятся нитками сухожилия. Три шва они там как-то зацепили, три петли. Потом бицепс у меня тоже был частично оторван от сухожилия. И от кости, точнее, а пришили его тоже. И повреждение повреждения было не слаб 3 а слаб 4 там, Кому интересно, в интернете можно почитать, что это означает И нашли по пути они там еще какой-то какой-то нарост и очень сильное воспаление. Не знаю, произошло это во время травмы или это как бы уже само собой там произошло или после травмы И, в общем, они этот нарост вскочили сняли все хирург сказал, что все хорошо что все сошлось, закрылось, как положено вот. кистью могу двигать Ну, я в ролике, там я который выкладывал уже рассказывал, что проснулся у меня не болело вообще ничего абсолютно ничего до двух часов ночи я не чувствовал вообще никакой боли рука была немая с двух часов ночи начался уже отходняк такой я уже почувствовал, что уже такие прострелы в кость сверху сключится. И в три часа я уже там попросил лекарства, потому что терпеть уже нельзя было. Э, больница, как я уже там говорил в прошлом фильме, больница просто обалденная, отношение персонала отличные. Операция такая стоит вообще в Израиле около 20 тысяч долларов. Ну, соответственно, у нас там была страховка, ничего не платили. В общем, в этом плане, в плане обслуживания всего остального, и оборудования, и обедов, и кровати, и палаты, все отлично. Просто бомбически. На следующий день пришел физиотерапевт. Сначала хирург пришел, когда меня перерывал, посмотрел. Сказал, что придет физиотерапевт, что все нормально, можно мыться, одеваться. В течение трех дней рукой двигать, вообще суставом двигать нельзя никак, ни лево, ни право никак. После трех дней начинается уже там физотерапия, там потихоньку плечи поднимать там еще что-то. Ну, посмотрим. Я это буду записывать, я буду ходить на физиотерапию, я буду рассказывать о том, что происходит. Я так понимаю, что до трех недель еще будут такие вот очень-очень сильные болевые ощущения. Трамадол нужно пить постоянно, но ну, если хочешь, чтобы не болела, потому что у него такой накопительный эффект, и он через 2-3 часа, по-моему, только работать начинает. Что еще хотел сказать? В принципе, по операции, я так понимаю, все. Полгода обещают восстановление. Сейчас, пока на данный момент, у меня 3 месяца больничного. Но это уже не, не больничный, больничный был до этого 3 месяца. Сейчас уже это уже идет четвертый месяц. Я так понимаю, это какая-то временная, наверное, инвалидность еще. Я не совсем еще одуплился что происходит. И, ну, как бы движение, двигаться, конечно, больно, ходить больно. Любое, любое движение в локте, оно как бы отдает, отдает в плечо. Ну, все, в принципе, вот так вот все происходило, короче говоря. Есть фотографии, там сделали фотки на компьютере, через который они, видать, смотрели, когда оперировали. Видно там этот шуруп, там все эти ниточки, болтики, гаечки. Приезжал сейчас друг ко мне, у него была такая же операция, привозил мне, привез мне мотле, ну вот это вот крепление, на, чтобы рука висела и поддерживалась. Ну не знаю, что-то мне не подошло, но мне на этой как-то удобнее. С той у меня рука вываливается. Через 10 дней снимать швы. Я вчера показывал, там 4 шва всего. Эти три очень аккуратно сделаны, задний немножко немного такой побольше все, продолжим может быть сегодня, попозже если что-то будет новое, может завтра после завтра. постараюсь каждый день как я уже говорил, описывать самочувствие ну и там уже дальше если получится, возьму камеру на физиотерапию посмотрим какие упражнения на физиотерапии, что делать как спасаться разрабатывать руку все, давайте, всем пока. Пойду смонтирую, выставлю, смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы, если кому-то интересно, может кто-то с Израилем, может кто-то хочет узнать, как все там происходило, я могу подробности написать, я говорю, не по операции, а вообще связанные там с аварией, со всеми делами этими. Все, покидал. бай.